Добрый день, уважаемые посетители моего сайта. Если вы оказались здесь, значит вам крупно повезло и вас отобрали для участия в перспективном проекте. Меня зовут Александр Сашанский, информацию обо мне вы сможете найти на данном сайте чуть ниже. А сейчас я поделюсь с вами моим способом заработка денег в интернете и расскажу, как вы сможете заработать такое же или даже большее количество денег, абсолютно ничего не делая. Да, это именно то, о чем вы много раз слышали, но вряд ли видели на самом деле. Автоматическая программа по заработку денег, и сейчас вы увидите ее работу в режиме онлайн, без всяких обновлений страниц и прочего. Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться на специальном сервисе, скачать мою программу и нажать кнопку «Старт». Итак, как вы видите, на моем балансе сейчас ноль. Я специально остановил программу после вывода денег для записи этого видео. Теперь она включена, и все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Старт». Все, деньги пошли. Программа зарабатывает примерно 1 цент в 10 секунд, что равняется 6 центам в минуту, умножаем на 60 минут 3,6 долларов в час, умножаем на 24 часа, равно 86 долларов, что по нынешнему курсу 65 рублей за доллар, равно примерно 5600 рублей. Программа работает круглосуточно и не требует от вас никакого внимания. Деньги можно выводить ежедневно любым удобным вам способом. Я, например, увожу себе на карту Сбербанка. Итак, давайте подождем денек и посмотрим, сможет ли программа заработать мне за сутки 5000 рублей. Итак, прошло чуть менее 24 часов. Как мы видим на счету 83 доллара. Давайте выведем их. Я настроил себе таким образом, что система сама конвертирует на доллары в рубли. Да, курс не совсем выгодный, но разница не очень большая. Так, вот мы видим, что деньги вывелись, и баланс опять идет с нуля. Что ж, давайте теперь сходим в Сбербанк и получим наши заработанные деньги. Итак, я подхожу к Сбербанку. Сейчас посмотрим баланс. Добавляем карту, вводим ПИН-код, запросить баланс, вывести на экран. Итак, баланс 5141 рубль, отлично. Сейчас мы их снимем, получить 5000 рублей. А теперь подождем некоторое время подольше, чтобы денег накопилось побольше. И снимем их точно таким же образом. Итак, прошло 14 дней с момента моего прошлого вывода денег. И что мы видим? Мы видим, что за это время программа заработала почти 1200 долларов. При этом к компьютеру я вообще не подходил. Неплохо. Выводим. И идем снимать. Итак, давайте же скорее посмотрим, сколько пришло денег. И, собственно, снимем их. карту вводим пин запрашиваем баланс на экране и так 76 тысяч рублей, отлично давайте их выведем опять пин-код получить наличные получить другую сумму 73 тысячи. Ага. Отлично. Честно заработаем 275 тысяч рублей. Можно идти домой. Я вернулся домой и хочу сразу вам сказать, что свою программу я распространяю совершенно бесплатно. Но она работает на сервисе с платной регистрацией. Регистрация стоит 390 рублей, из которых примерно 370 оказываются у вас на счету и доступны к выводу сразу же то есть фактически регистрация вам обойдется всего в 20 рублей во второй части своего видео я расскажу пошагово о том где же нужно зарегистрироваться и что нужно делать